Всем здорова, дамы и господа, сегодня мы берем интервью такого человека, как Мафроман. Я холодильник, здравствуйте. Да, привет, Мафроман. Ну и, соответственно, мой первый вопрос, каким был твой первый видеоролик? А, мое первое видео было а, довольно странным. А, вот знаете же, вот эти видео, где а, всякие школьники ставят перед, как, то ли ноутбуком перед, перед монитором своего ПК, телефон и снимают это все на камеру. Ну так вот, мое первое видео было примерно таким. А, там я играл, по-моему, в Secret Neighbor как раз таки. И, а, собственно, да, а, это было очень криво записано, то есть у меня, по-моему, там еще телефон падал несколько раз. И, и вообще все Я там играл как непонятно кто Из-за этого То есть я одной рукой держал телефон Другой держал Собственно Играл Ого, очень интересно А вот следующий вопрос Как ты придумал название своего ютуб канала? А, название для канала было придумано Спонтанно То есть это просто набор слов и, и, и все, то есть я просто решил у меня ранее канал назывался там как-то по идиотски, я такой сижу и думаю, так как мне назвать канал? нужно что-то созвучное, чтобы это быстро читалось. А, взял по ну по-моему там канал, допустим какой там для примера, то есть вот, а, ну возьмем к примеру нашего Алекса, типа возьмем, звучит неплохо, звучит Быстро и понятно, легко запомнить Нужно было что-то подобное, чтобы, типа, звучало И в итоге я сначала подумал, типа, мо, мо, что-то на М надо И такой, мо, мор, мо", и потом мо, фро", И сижу такой, что дальше? И потом просто беру, Роман ну, я, я, конечно, меня завали Иван Я сначала хотел сделать, типа, мо, фро, Иван Но это звучало как-то странно Uh, добавил букву R и получилось роман. типа, ну, звучит вроде бы Звучит неплохо uh, Но и приписка play звучала, типа, как Игровой канал, правда, он уже далеко не игровой Он просто как Но, uh, вот, к сожалению, правда, я пытался убирать эту приписку play что то как-то Выглядело странненько То, что, типа, роман, просто такое uh, Может быть, дело в шрифте ютуба Я не знаю Ладно, давай следующий вопрос как ты отреагировал на прохождение вашего мода и Смертником? Э, скорее всего, не как я. Ну, если вопрос идет именно как я отреагировал, то довольно нейтрально, потому что в некоторых моментах я прям сижу и э, у нас тут муфромен. И я сижу такой, Бля, я ж тебе писал комментом У меня в нике русскими буквами Муфрома А там А написано, а не Э. И он сидит, то есть, ну Муфромен. Кенбо. Команда отреагировала, ну, помню, мне даже Кенбо скинул вот этот ролик. И, и мы еще, по-моему, минут 20 обсуждали то, как он проходил наш мод. И как-то так. Каким ты видишь дальнейшее продвижение своего YouTube канала М -м, Как я вижу. М -м. Тут сложно что-то типа понять, просто на данный момент вот после всей нагрудки... На канале, про это есть отдельный ролик на канале, как бы да, очень сложно что-то как бы задумывать, потому что вот планирую вырезанный контент, то есть ролик по вырезанный контент Hello Neighbor, то есть вот какой-нибудь масштабный ролик, который залетит, ну я так думаю, что он залетит и то есть я получу весь этот актив обратно. Как-то по-другому свои ролики выдвигать об обратно, то есть, чтобы они снова становились популярными набрали, Набирали за день 100 просмотров, как это было раньше То есть для этого, для этого нужно пиарить канал, пиарить мод, желательно ну, Правда, пытался я уже и то, и другое, правда, ничего не выходило Ну, думаю, вырезанный контент все, собственно, сделает как надо Хочешь или собираешься делать коллаборации с ютуберами по Hello Neighbor? Если да, то с какими? Э -э, коллаборации с ютуберами довольно щепетильная тема, потому что, типа, ну... А зачем? А почему? А была у меня, конечно, одна такая идея. Это как раз-таки вырезанный контент. Я там хотел заколлабиться с... Хотя нет, не буду говорить, не буду говорить, потому что я знаю, что есть люди, которые наоборот примут это слишком близко к сердцу, то что типа он и он, он и я, это что-то ну, это, это, это, это, это кринж получится. Просто я хотел заколобиться с этим человеком, он тоже такой ну, довольно известный. Видосы у него залетают, конечно, было тоже такой мелкий упад актива, и, собственно, да. Мы... И хотел еще там пару людей позвать, просто ноунеймов, чтобы они сделали. Ну, может, если бы... Просто минус коллабов в том, что люди могут что-то неправильно говорить И вот это вечное ожидание их материала, их озвучки Просто тогда я... Если я когда-то все-таки сделаю коллаб, то мои условия будут таковы Что ты делаешь свою часть, то есть делаешь полноценно, то есть монтаж, все делаешь ты Отправляешь мне, я просто склеиваю То есть либо так так, просто я увидел это в одном ролике, в принципе, показалась мне эта идея довольно заманчивая, потому что, в принципе, так легко. И тебе ничего не надо напрягаться, и, собственно, ролик получится бомбезный. Когда и как ты познакомился с Леной Хэллоу Нейбер? И от кого? <связь> <связь> Серия игр, привет сосед. Я познакомился, вы не поверите, не через ютуберов, хотя, по-моему, точно не знаю, но вот... Если говорить о том, как, в какую версию я именно первую поиграл, я поиграл в Альфу 2, первую, первую версию, которую я сыграл. Я ее пытался пройти на протяжении трех дней, а, в итоге, когда я ее прошел, вот этот оглушающий звук в подвале в конце, вот этот HelloNeverGames.com а, То есть, и все, типа, я такой сижу, не понимаю, что такое, зачем, почему. Хотя нет, все же я немножко с ютуберами слукавил, по-моему, я познакомился через эту игру у Винди. Винди как раз в то время снимал по ней теории, то, что типа там сосед какой-то злой негативный. И, собственно, поэтому я познакомился, вот, поиграл в Альфу 2 через Торрент, конечно же. В Стиме еще, кстати, не было никаких версий, они появились прям после, где-то когда, да, они очень поздно появились. Собственно, как-то так. Смотри, достаточно недавно вышла такая игра, как Hello Neighbor Diaries. ну и, как большинство бы, ютуберов, ты сделал по нему видеоролика, как ты, на самом деле, относишься к этой игре? Ну, если э, говорить, как, как именно вот честно, не так, как я сказал в ролике, игра, в принципе, неплохая, то есть, сама задумка неплохая, то, что ты бегаешь, дом увеличивается и так далее. Но вот реализация же оставляет желать лучшего. Про это у меня, конечно, был отдельный ролик на канале, но все же я скажу, что игра в целом хорошая для мобилок. Ну, в принципе, пойдет. С натяжечкой, но пойдет. Ну, собственно, все. На этом, думаю, вопросы закончены. Может быть, если люди там еще поинтересуются, может быть, мы запишем вторую часть, я не знаю. Но это уже все от того ли зависит. Может быть будут люди какие-то интересные вопросы под видосом задавать и собственно я на них отвечу. И всем спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был все также я Вули. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.